трассы вот такой гемор да, да, да, да. А, и по ней нельзя кататься друзья знаете что еще приключилось сейчас здесь на парковке на площадке приключилось солнце вот оно круто Друзья, мы в субботу решили покататься сегодня по линии на площадке Культура заноса компания. И, к сожалению, похоже провал сегодня случился. Вы посмотрите сами. Один градус минуса, дорога растаяла. Практически вот все, все течет. Мы сейчас, конечно, туда доедем, отвезем машину, попробуем сегодня покататься, если это возможно. Если сегодня трасса будет не готова, так как ребята ее заливали всю ночь, и была надежда на то, что будет минус, и, соответственно, залитая ровная трасса будет хороша, но минуса серьезного не случилось, и вот есть такая каша вероятно, что на трассе то же самое в общем, доедем посмотрим если что, оставим там машину на площадке и поедем завтра кататься, потому что завтра по прогнозу будет в минус в общем, вот пока такие новости смотрим дальше Товарищи, вот заезд на Ржевку к Илье в компанию «Культура Заноса». В общем, если кто-то поедет сюда и не будет знать, как выглядит это место снаружи первый раз, вот это вот такое место и заезд непосредственно на самый аэродром э, с какой-то его частей сторон. Даже. О, собрались, собрались, смотрите, тусовочка сегодня у нас уже тут все. К заезду на трассу, к открытию, собралось какое-то количество жигуляторов тут. Солярис зачем-то непонятно приехал. Товарищи, также хочу пояснить, чтобы вы культурно ездили. В общем, здесь на въезде, когда ты заезжаешь, есть некий инструктаж, ребята очень круто сделали, что просят безопасно доезжать до площадки и кататься уже на площадке, это действительно культура там не только заноса, но и вообще культура поведения э, нормального человека на дороге, и в общем-то это действительно хорошо, когда ты э, пилот, можешь неплохо навалить на трассе, а приехать на мероприятие и на подъездных дорогах, и вообще там в принципе вести себя прилично на дороге это круто в общем в итоге вот мы таким гуськом едем на трассу друзья знаете что еще приключилось сейчас здесь на парковке на площадке приключилось солнце вон оно круто Где? О, лямда соскочила. Короче, пока заезжали, у нас машина низкая получается, что Ой, за голью, где-то за снег зацепились и лямду сорвали, но ну, сейчас тему поставит и все. Короче, нам уже нужны то для ремонта, чтобы подвязать э, этот самый провод лямды. И, естественно, хомутов мы тут легко найдем, тут уже жигуляторы приехали кататься. Была у меня такая теория. Но на самом деле потом наступил провал теории, потому что хомуты мы нашли только вот в Солярисе. Спасибо. Стой, стой, стой, стой, здесь подвяжи сверху. Просто за провод подтяни, вот он тут на шланге на этом, вот разъем. Ага. Ты вот сбоку его подтяни вот здесь вот так вот, okay. не застывший, Здорово, вот, и там держака тебе. прям очень много <свят> поэтому, давайте так, все попробуйте, вот там без оплаты, без всего, а там уже сделаем вывод. если... асфальт ну, есть? асфальта нету, но есть... вчера когда заливали, пошел снег, и он такой пористый, жил, а -а -а. и еще не везде встал поэтому попробуйте, если нереально, и держак разный, тогда оставим это сегодня дело Вечером минус большой, еще раз я все это залью а завтра уже нормально ночью. Ну, Ноги отнем. от него. то Да, я смотрел. Вечера начинали, было еще нормально, там 4-5 градусов стоял. В общем, вот народ. А смотри, смотри, смотрите, друзья, Сегодня был минус там один, и ночью было там как-то так мягенько, но все равно сколько народу приехало в надежде того, что хоть как-то можно будет покататься. Просто ну, а так, если разумно думает, ну нифиг делать на трассе, потому что она по-любому замерзла. Держава. У тебя шестнарь? Да. Блядь, держака много. да, шестнарь не везет. Уже быстрее, быстрее, а это они, блядь, там учумелы. Короче, шестнарь не везет. Я не знаю, но мы, мы это подобрали, у кого-то что-то отвалилось. По-моему, солдат от кого-то отвалилось. О! Ну, Чья ну, туфля? Да. Но ну, я говорю, в «Жигулях» такой детали нет. Может, это смарт? это похоже, может. Положи ему. Короче, нашли на трассе какую-то хренату. И притащили искать хозяина. Друзья, расскажу обстановку. В связи с тем, что с трассы такой гемор, и по ней нельзя кататься. Нам выдали лопаты. И мы идем чистить тех и что там еще надо. Ребята пошли обсуждать трассу. Смотреть, как будет траектория, где чего, естественно, надо послушать и посмотреть. Потому что тоже это заранее понимать, где будут какие траектории, траектории и так далее. Нет, ты <смех> ставишь так, как должно быть по факту. Алексей, вы подслушиваете, мы поняли. Я вы... еще и подсматриваю. И подсматриваете. <смех> ну если мы здесь отметились, мы а здесь ну, Мне нравится, Леша, видишь, самый хитрый все-таки поступает остался подумал услышал задание завтра уже будет метить то что те кто приедет к 10 к 11. если не буду пить до 7 утра Не да будешь о, пить в смысле а как это как это не пить это блять суббота это так нельзя. Блядь. так вот я дрифтер все... же пухает забыл дрифтер это кто это скрытый -а алкоголик Марина, слышишь, я все правильно делаю, а ты на меня ругаешься все время. Да, то есть. Я настоящий дрифтер, парни говорят. Свитые алкоголики, у которых нет денег, потому что все в тачке. И пьют они то, что осталось дома отжимают. Здесь еще немножко, вот, типа, они везде в жопы идут. Только не толь всего бортика, а он где-то те помню, иначе его разбивать. Все жопы сидятся на бортике, его раскирачиваются. Трасса была вот так на самом деле. Это раскачили жопы. Да, ну. Мы постепенно убираем, убираем, равняем, и вот о себе итог сегодняшнего дня мы отвезли машину расчистили часть парковки кататься не стали чтобы не разбивать еще не сильно застывшую трассу и в итоге хорошо провели день и уезжаем с таким настроением что завтра будет вообще кайфовая трасса а кстати мы еще сегодня уже прошли техком и все в порядке нам осталось только нам осталось только заклеить фары пленкой и все, в остальном все прошло хорошо. хорошо. Вжух и настало завтра. Мы подъезжаем все мы на площадку к И, надеюсь, будет происходить так. Пока большинство народа будет проходить техком, я буду кататься, поскольку техком прошел вчера. Едем, соответственно, за организаторами. А вот их машинка. Это одни из ребят, кто организует там процесс сегодня. За нами и гуляток. И сейчас посмотрим, собрался ли кто-нибудь раньше нас, интересно. Обычно э мы всегда приезжали вперед всех, чтобы там занять место нормальное. Ну и вообще как бы Сказано там, к 11, значит к 11. Но сейчас мы, правда, к 1-20 приехали, но, но это ладно. О, интересная двойка. Это, ой, Имкан приехал. Это брат Келькина на своей двоечке. Злая достаточно двойка, у нее по мотору там все хорошо, э -э блокировка. Единственное, что он говорил, у него стандартный выворот, но посмотрим, какой у него стандартный выворот. Все, увидимся на трассе. Тапок никуда. Поехали, прокатимся. Ну, точнее, постоим. Короче, сейчас приехало много ребят. Получается, очередь стоит уже даже на трассе. Вот здесь это последний клипер. Там вот много конусов, это финиш уже. А и народ стоит сразу за финишем. Большое количество машин на трассе. И там еще дальше парковка тоже куча машин. В общем, поедем постоим сначала, а потом прокатимся. All wow. right. Wow. Wow. едущих то есть тех кто был с утра была резина так себе а мы катали катали катали и в итоге докатали до того что когда приехали машины на резине у нас уже не оставалось держака совсем и сейчас тяжело в общем догнать кого-нибудь и поэтому так получается ездить только со средничками у нас еще из новостей вот хруст который вы слышите когда мы медленно едем это хруст закисшего амортизатора мы сейчас посмотрели думал что за хруст что за хруст смотрел смотрел а получилось что амортизатор когда машина верхней запускается поднимается хрустит закисает короче вот у него хорошая резина по внутрянке даже не догнать резину поставим задом наперед там шипы стираются а, в одну сторону получается когда колесо буксует и сейчас мы переставим колеса в обратную сторону и они может быть начнут цепляться острой кромкой пойдем посмотрим красивую машину максим сегодня ездит на красотуле на красивой со всякими техническими приколюхами бак на задней оси. Ну, короче, первое круто то, что если ты в заднее крыло получишь, у тебя стандартный бак не, не лопнет, потому что он здесь находится его может помять. А второе, здесь получается дополнительно вес находится не за осью, а именно на оси. То есть можно заднюю часть вообще облегчить. А, ну что, в общем-то, здесь и сделано, вот пластиковый багажник и крылья, по-моему. А вес бензина давит непосредственно на ось. И это хорошо в перекладках, что у тебя нет инерции в задней части машины. Ты переложился, и тебя вес не тянет, а тебя вес давит именно на ось, на колеса, у тебя зацеп лучше получается. Ой, тут красиво. Блестящие трубочки всякие. Синенькие, да блестящие и зелененькие. и вообще виду очень красивая штука. Каркас-маркас. Блин, приятная машинка. Они смазали а не с сиденье? Пассажирское Пассажирская на мазе стояла вот такой. Ага. Не помню, за сколько мы его продали. Девять лет назад, по-моему. А -а -а. Грину то -что? А? Грину? Да, да, да. Смотрите, пытаюсь пояснить, зачем мы переворачиваем шипы наглядно. Если будет видно, то так и оставим. Если нет, нарисую в этом. В общем, Колесо, если обратите внимание на шип, шип сточен с одной стороны, вот с этой и уходит наверх. Получается, что когда идет отсюда лед, вот таким вот образом, то лед прокатывается по шипу. Перевернув колеса, получится, что лед будет с этой стороны заходить. И шип будет цепляться, уже врезаться в лед непосредственно. Вот соседний шип такой же. В общем, сейчас мы перевернем колеса, попробуем катнуться, должно быть лучше. В общем, не удался фентушами думали поменять резину. А получилось, что вот та самая знаменитая кнопка, открывание багажника с кнопки, у нас сейчас не работает. И, и все, и хана. В общем, не открыть багажник, все, валим домой. Вот, други, посмотрите, что получается. Сейчас, если амортизатор заклинен, пошатайте. Машина на колесо практически не проседает. А Сейчас покажу здесь, что происходит. Давай. Он, амортизатор не шевелится. Вам нужны амортизаторы теперь для выезда на следующую гонку. А с этой стороны... Ну, с этой более-менее нормально качается. Может, тоже более-менее в общем из потерь пока только один задний амортизатор левый и все в остальном все гуд. все другий мир увидимся на мероприятии уже